Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам отзыв и обзор книги братьев Стругацких «Град обреченный». К сожалению, я не знаю, как правильно ставить ударение во втором слове. «Град обреченный» или «Град обреченный» – не знаю. О чем эта книга? Если коротко, то людей из разных эпох, разных стран, разных языков, культур, какой-то эксперимент с большой буквы собирает в городе, который окружен стеной. В этом городе есть распределяющая машина, которая распределяет каждый месяц, она распределяет людей на новую работу. Те люди, которые приходят, только приходят в этот город, то есть в первый раз, и живут первый месяц, то им дают простую работу. Мусорщик, дворник и так далее. По мере того, как человек обживается в этом городе, ему даются более сложные работы. Например, редактор в газете или журнале, следователь и так далее. Можно даже получить распределение на должность мэра. Но все равно через месяц будет новое распределение, и человека направят на другую работу. Это и является сутью эксперимента. Посмотреть, как человек будет себя вести как он будет себя чувствовать в, разной, в разных ситуациях. И собирается, опять же, я не говорю, кто главные герои, я не говорю, кто собирается группа людей, которые понимают, что нужно что-то делать с этим городом, и они говорят, проходят слух, что из этого города можно уйти, что есть выход, что где-то вдали есть антигород, где другие правила, где люди живут по-другому и так далее. И вот собирается эта группа людей, и они уходят из этого города. Теперь давайте поговорим об аннотации книги. Один из самых загадочных книг братьев Стругацких. Жанр и цели, которые каждый читатель определяет для себя по-своему. Философская притча, антиутопия, роман, взросления. Главный герой Андрей Воронин попадает в город, где действует всеобщее право на труд. На разнообразный труд. То, о чем мы выше уже поговорили. Он пробует себя в разных профессиях и оказывается в сложных, подчас противоречивых жизненных ситуациях. В чем же состоит предназначение загадочного городского эксперимента? Оба слова с большой буквы. Сталкивающие друг с другом людей, выдернутых из разных временных пластов. Или это тот случай, когда правильная постановка вопроса гораздо важнее ответа. В конце этой книги есть небольшой обзор и комментарий к этой книге. Я зачитаю абзац. «Главная задача романа не сначала, но постепенно сформировалась у нас таким примерно образом. Показать, как под давлением жизненных обстоятельств кардинально меняется мировоззрение молодого человека». Как переходит от с позиции твердокаменного фанатика в состояние человека, словно бы повисшего в безвоздушном идеологическом пространстве. Без какой-либо опоры под ногами. Жизненный путь, близкий авторам и представлявшийся им не только драматическим, но и поучительным. Как-никак. Целое поколение прошло этим путем за время с 1940 по 1985 год. Это был краткий отзыв и обзор книги братьев Стругацких «Град обреченный». Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик уведомления, поставьте все уведомления. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!